О том, что происходит с душой человека после смерти, мы знаем из опыта явления умерших живым людям. Душа по смерти первые два дня еще находится в местах своих земных радостей и горестей. После этого она проходит так называемое мытарство, где становится ясно, к чему более расположена была она во время земной жизни, к праведности или греху. В результате этого самопознания душа соединяется или с добродетелью, или с греховными страстями, представая на сороковой день перед частным судом Божьим, на котором решается, где душе человека ожидать всеобщее воскресенье, в преддверии ада или рая. То есть Господь перед человеком покажет все добродетели и пороки Не имеется в виду. Под частным судом Божий имеется в виду то, что Господь дает душе человека добровольно сделать выбор в пользу того, к чему стремилась душа, живя на земле. Иными словами, по воле Божьей перед душой человека будут представлены все добродетели и пороки мира. И душа сделает выбор. Какой выбор? Если при жизни человеку любил золото, допустим, вкусно поесть, или красивую одежду, то в этот самый момент, в момент так называемого частного суда Божия, его душа и потянется к золоту, к одежде, к угощениям. А если человеку вел жизнь добродетельную, то есть главным для него в жизни была любовь, скажем, к детям, забота о них, или любовь к садоводству и животным, то и в этот самый момент его душа потянется к детям, к райским садам, к животным. И человек, человеческая душа, имеется в виду, сделает выбор в пользу добродетели и будет ожидать страшного суда в преддверии рая. Ну а, соответственно, душа, сделавшая выбор в пользу золота, угощений или каких-то других земных радостей, Рай лишается и будет ждать суда уже в преддвериях ада. В эти дни особенно важны церковные молитвы и поминовения, которые отражают важнейшие события, совершающиеся с душой христианина на пути в вечность. Не напрасно мы творим память об умерших в божественных тайнах и приступаем с молитвой за них, но для того, чтобы отсюда получилось для них какое-нибудь утешение. Будем же им помогать и совершать память о них? Если сыновей Иова очищала жертва отца, то неужели сомневаешься, что бывает некоторое утешение умершим, когда мы делаем за них приношение? Богу привычно, чтобы благодарение приносилось и одними за других. Не устанем же помогать отошедшим и приносить за них «Совершенные молитвы». Читаем мы у Иоанна Златоуста в слове о том, что не должно усиленно оплакивать умерших. «Нечетно бывает приношение за отшедших, нечетное моление, нечетные милостыни. Все это установил дух, желающий, чтобы мы друг другу приносили пользу. Смотри, он получает пользу через тебя, а ты получаешь через него». Это там же, там же, где мы перед этим читали, да, Иоанна Златоуста в слове о том, что не должен сильно оплакивать умерших. И зная это, будем помышлять, какие бы мы могли доставить утешение усопшим. Вместо слез, вместо рыданий, милостыни, молитвы, приношения, чтобы и они, и мы достигли обещанных благ. Теперь поговорим, что же такое отпевание. Во время совершения чина церковного погребения христианина, то есть отпевания усопшего, его близкие молятся спасителю вместе со священником о душе покойного, вслушиваясь слова молитв. В конце чина погребения священник читает разрешительную молитву, прося Бога освободить усопшего от обременявших его грехов, в которых он покаялся, или которые не мог вспомнить на исповеди. Славянское слово «разрешать» означает «развязывать», «прощать». Однако важно помнить, что никакое священное действие не сможет избавить человека от грехов, в которых он сознательно не каялся. Русская Православная Церковь не лишает молитвенного поминовения христиан по различным причинам несподобившихся погребения соответствующего церковной традиции – захоронения в земле. В частности, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, церковь может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. Есть еще так называемое заочное отпевание, то есть чин погребения без принесения тела усопшего христианина в храм или приглашения священника для его совершения в ином месте. Заучное отпевание совершается, когда родственники не имеют иной возможности участвовать в погребении христианина, павшего на поле брани или утонувшего при кораблекрушении, либо погибшего в результате авиакатастрофы, террористического акта или в иных чрезвычайных обстоятельствах, а также в ситуации многолетнего безвестного отсутствия при установлении факта смерти. При невозможности установить факт смерти, Вопрос о заочном отпевании решается, исходя из сроков человеческой жизни. Заочное отпевание также возможно в отношении лиц, близкие родственники которых не желают совершения над ним чинопоследования на погребения. Ну, вот священники рекомендуют, что если есть возможность очно отпить, то есть принести тело усопшего в храм, то это обязательно нужно сделать. Какие же бывают дни особого поминовения усопших? Вселенская родительская суббота, месопустная, бывает за 8 дней до начала Великого Поста, когда мы поминаем всех от века почивших наших сродников. Поминальные родительские субботы бывают на вторую, третью и четвертых неделях Великого Поста. Троицкая родительская суббота накануне Дня Святой Троицы. В субботу, предшествующую 8 ноября по новому стилю, бывает Димитриевская родительская суббота, установленная князем Дмитрием Донским в память погибших воинов. В день Победы 9 мая и в день усекновения главы Иоанна Крестителя 11 сентября также совершается поминовение усопших воинов. В эти дни верующие, посетив храм и совершив там поминовение, приходят на могилы близких. Можно попросить священника совершить краткую молитву у могилы почившего, литию об усопших. По устоявшейся традиции, усопшему молитвы напоминают в дни его рождения, кончины и именин. Великая суббота и Пасха – это не время посещать кладбище, это время радости о Господе воскресшем. На Пасху и во всю Светлую Седмицу ради великой радости воскресения Христова, победы Христа над смертью, в храмах отменяются все заупокойные богослужения и панихиды. Поминовение усупших совершается в эти дни в алтаре на проскомедии. В храме можно подать записки с именами почивших православных христиан на Проскомидию, поставить свечу и подать продукты. Это милостынь за умершего и на панихидный стол. Помолиться лично в храме и дома. Поминовение усупших возобновляется с радоницы вторника второй недели после Пасхи, когда православные после церковной молитвы об усопших посещают кладбище. Как вести себя на кладбище? Придя на могилу, можно пропеть или прочитать молитву со святыми упокой, затем молитву об упокоении, помянув по именам усопших. Для совершения чина литии, то есть усиленной молитвы у могилы можно пригласить священника. Есть краткий чин, который может совершить и мирянин. Чин литии, совершаемый мирянином дома и на кладбище. По желанию можно прочитать акафист об упокоении усопших или канон за едино умершего. Можно оставлять на могиле цветы. Лучше сажать в живые. Недопустимо употреблять на кладбищах алкоголь, Курить, оставлять на могилах спиртные напитки, сигареты или продукты. Это пережиток язычества. Не следует оставлять на могиле освященные яйца и куличи. Дело в том, что освященные яйца и куличи, они освящены в церкви, и являются символом жизни, тем более символом такого важного праздника, как Пасха. И, конечно же, если мы их оставим на могиле, то их могут... Есть животные, или они могут там испортиться. Это будет неблагоговейное отношение просто к святыне. Как поминать усопшего на домашней молитве? В первые 40 дней после смерти близкого важно усилить о нем молитву. Кроме поминовения во время утренних и вечерних молитв, в память об усопшем Мирянину можно читать по одной кофизме из Псалтири с чтением по каждой славе за упокойных молитв. Для поминовения умершего можно использовать два канона за усопших, предназначенные для домашнего употребления. Канон за единоумершего и канон общий за умерших. Также существует традиция чтения Святого Евангелия в память об усопших. Можно ли подавать милостыню в память об усопших? Продукты и вещи усопшего можно раздавать нуждающимся людям, совершая милостыню. Мы тем самым оказываем любовь другим ради усопшего человека. После погребения в третий, девятый, сороковой день и на годовщины, смерти рождения именин, собирается поминальный стол. В отсчет дней включается день кончины. Его принято начинать с кушения, освященной на панихиде Кутии, Колева. Это отворенные зерна, указание на воскресенье мертвых с медом и изюмом. Мед и изюм – это символ радость спасения. Поминальная трапеза должна отличаться благоговением и добрыми словами о почившем. В постный день и пища должна быть постной. Домашняя трапеза в исключительных случаях может совершаться несколько ранее или позднее установленных дар поминовения. Дорогие братья и сестры, теперь вы знаете, что за пределами этой земной жизни есть жизнь вечная. А это значит, что к ней к жизни вечной мы должны готовиться еще, когда мы здесь живем на земле. Как готовиться? Это каждую нашу мысль, каждый наш поступок анализировать с точки зрения, насколько он соответствует, или она, если это мысль, заповедям Божиим. Обязательно участвовать в спасительных таинствах церкви, исповедей, причастия читать Евангелие и быть милосердными к ближнему, в том числе и молиться за наших усопших друзей и о тех, кто в здравии. И тогда Господь обязательно нас помилует, потому что Он есть благ и человека любит Храни вас всех, Господь!